Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Основные симптомы, при которых необходимо обратиться за помощью к лор-врачу, являются заложенность носа, дискомфорт, болезненность в ушах, сухость першения горла, болезненность в горле, и не исключая острой боли стороны лор-органов. Ухо, горло и нос у нас взаимосвязаны. И самая основная проблема заключается в том, что нос у нас отвечает за увлажнение, согревание воздуха и обеззараживание воздуха, вдыхаемое. Соответственно, когда у нас проблемы со стороны носа, у нас возникает сухость и першение горла, которое у нас играет основную роль для частоты возникновения ангин. В результате этого могут быть осложнения на сердце. Это первый фактор. Второй фактор в том, что уши у нас взаимосвязаны с носом посредством слуховых труб. И при воспалении носа у нас зачастую происходит нарушение пневматизации слуховых труб, а также пазух носа. Очень часто пациенты не обращают внимания на легкий насморк, заложенность носа, наличие болезненности в горле, что может приводить к осложнениям, наличию хронических заболеваний, вытяжным картинам, при которых потом приходится принимать должное внимание при лечении врачам. Соответственно, это приводит к увеличению стоимости лечения. У лор-врача без клиники вы можете пройти процедуру эндоскопии носа, эндоскопии гортани для того, чтобы качественно микроскопически увидеть различные очаги воспаления и характерную картину заболевания. Также мы выполняем эхосинусоскопию пазух пазов носа, исключая линейные УЗИ аппараты и трехмерные УЗИ аппараты. Мы проводим различные профилактические мероприятия, включая промывание носа методом перемещения, что в простонародье называется «кукушка». Промывание миндалем используется как классическая методика, также используется методика вакуумного промывания вакуум миндали. Используем различные методы хирургического лечения, включая различные способы вазотомии, радиоволновой лазерную вазотомии, классическое выполнение при помощи металлического инструментария, удаление гланд тонцилоттамили, операции на перегородке носа, септопластика. Также выполняем различные виды гаймаротомий, включая сложности при исполнении. Для того, чтобы сохранить свое время, здоровье, а также денежные средства, необходимо заранее заблаговременно предупреждать развитие заболевания. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.